Сегодня я хочу посвятить это видео, это включение разбору следующего центра, следующей чакры, которая идет после Сватхистаны. Это чакра Манипура. Информацию об этих центрах, о всех центрах вы получаете в чек-листах, в текстовом виде. Я не буду задерживаться в видео включениях долго и давать развернутые характеристики этих центров, потому что это было сделано ранее. Посмотрите, пожалуйста, предыдущие Видео, если у вас есть пробелы знаний. Манипура – это третий центр, который а, находится в проекции солнечного сплетения, то есть это два 3 пальца ниже нашей такой, как мы говорим, ложечки, то, то есть под ребрами по центру. Зона солнечного сплетения, как правило, знают все люди. Она находится над пупком, под ложечкой. Этот центр является активным у мужчин. То есть мужчины являются отдающими, проецирующими энергию в внешнее пространство из своей системы, то есть Спин у мужчин закручивается по часовой стрелке, у женщин этот центр является принимающим, то есть воронка спин закручивается против часовой стрелки и женщина всасывает, будем так это называть, условно энергию и информацию через этот центр внутрь себя. За что отвечает Манипура? Конечно же, этот центр должен быть чистым, чистым, лучистым, здоровым и активным у всех людей, независимо от пола, потому что это один из главных базовых центров, в котором накапливается наша потенциальная энергия жизни. Да, дорогие друзья, здесь наша основная батарейка, такая вот энергетическая батарейка Нижний день тян, часто мы даже говорим находится в проекции в том числе этого центра между манипурой и свадхистанной ближе к позвоночнику у нас там есть некое озеро ци но именно манипура является точкой накопления нашей энергии. Конечно же есть проекция и внутренних органов, которые расположены в этой зоне, то есть в основном это пищеварительные органы, да, это желудок, поджелудочная железа, печень э, находятся в этой зоне у нас и нижние доли легких также э, относятся к манипуре. Э, цвет, которым обладает эта волна, эта вибрационная волна оставляет след желтого цвета. Мантра, которую мы используем для активации этого центра, это мантра «Рам». Мы стараемся отпускать звук в нижнюю долю себя, да, в нижние зоны себя, то есть это живот в верхней его части. Звуком мы можем управлять, мы можем говорить из горлового центра, мы можем говорить из сердечного, мы можем говорить из любого центра. Для того, чтобы понять, из какого центра вы говорите, вы можете положить руку и почувствовать вибрации. И когда вы будете снижать свое, свое звучание, вы сможете спустить свой звук вниз живота. Экспериментируйте, пробуйте. За что отвечает этот центр? В первую очередь он отвечает за силу воли. Если у нас, например, заблокирована Муладхара, и у человека нет возможности взаимодействовать с планетой, с стихиями, со своей родовой системой в том числе, если эта, эта связь слабая, то э, получается такая ситуация, что э, энергопотенциальность этого человека очень низкая очень вялые люди с слабой манипурой они часто ленивые. Бывают разные перекосы. Я сейчас проговорю вот этот первый перекос, когда слабая слабая связь. И такому человеку хочется больше кушать. У него есть потребность постоянно в еде, в питье, потому что нужно постоянно искать новые источники энергии и заниматься потребительством. Потребительство заблокированию манипуре также отражается и в виде вещизма. То есть если люди склонны к какому-то накопительству, э, вещизму, шапоголизму, это блоки и проблема э, нечистой манипуры, то в том числе. И конечно же, когда у нас, например, какая-то или ситуация стрессовая, или просто э, нужна энергия на обычные, на обычные процессы, жизнеобеспечение, и у нас заблокирована молотхара, у нас есть проблема в свадхистане, допустим то идет подпитка тела э, вот э, этим запасом энергетическим запасом который дан нам по манипуре в манипуре на года жизни и мне хочется приставать к людям все больше и больше говорить работайте над своими центрами работайте над собой не живите из кредита не живите из своего сосуда запаса энергии потому что из-за этого сокращается время жизни. Именно те люди, которые не работают над нижними центрами, не работают, вообще над ними не работают, не работают над смены и коррекции своего образа мышления, своего поведения, не только над тем, чтобы что-то убрать уже из накопленного, а самое главное — не плодить новых блоков, не жить так, чтобы у вас снова и снова были новые блоки по нижним центрам. А какие то блоки? Я повторяла это много-много раз. Перестаньте раз и навсегда критиковать, перестаньте людей стыдить, себя стыдить, не навязывайте людям чувство вины, не проживайте гневом да, то есть для того чтобы понимать эти все мои слова нужно конечно заниматься духовным развитием я всегда приглашаю всех желающих в любом своем виде включение в рамки обучающего курса который ведется в нашей школе называется этот курс сам себе целитель если вам это откликается приходите читайте другую литературу сейчас очень много всяких учителей школ направлений мастеров но сам самое главное это конечно же осознанность приходите приближайтесь к тому что в этой жизни все что с вами происходит способно вами же и управляться что все что вовне это есть маленькое зеркальное отражение как в кино когда мы смотрим как проектор показывает какую-то калейдоскопичность картинок так показывает нам калейдоскопичность картинок под названием жизнь наше сознание и манипура. Двигаемся дальше, будем говорить о ней сегодня. Как ее мы можем заблокировать? Нам, конечно же, очень часто блокируют ее окружающие люди, да, по нашим же программам, которые на манипуре стояли. То есть, то, что мы просили с нами делать, с нами делали. Но на это то, что делает с нами мир, мы можем по-разному реагировать. Манипуру блокирует гнев, манипуру блокирует чувство вины — очень сильно. То есть если нам э, говорили или мы сами себе говорили, что-то сделать и не сделали, если есть у нас внутри системы какая-то самокритика, то есть вина, вина живет на манипуре, всегда в области манипуры будет находиться чувство вины. Как результат чего появляется вина? Как результат нереализованных действий. Да, вот Больше всего заблокирована манипура у мужчин. То есть поскольку это центр, который должен быть активен, активным, отдающим и это центр, который уже показывает то, что мы, например, захотели на первом центре муладхари, мы родили какую-то э, цель, да, вот захотели э, действовать по Муладхаре, У нас Родилась потенциальная, родилась потенциальная энергия на это действие. По Сватхистане, то есть, у нас пришла пришел бензин. Да, то есть, у нас был автомобиль, нам дали бензин, и вот по манипуре мы должны совершить. Первое действие уже, то есть нажать на педаль газа и поехать. Я, я буду проговаривать в следующих э, видео, что происходит у нас по следующим центрам, да, как у нас вообще это все э, функционирует в единстве. Но если сейчас мы говорим именно о Манипуре, то она об этом, о том, чтобы уже э, действительно сделать первые шаги в сторону э, намерения своего. И уже есть у тебя все на это, и бензин, и средства передвижения, и как бы цель. Делай. И вот когда мы не делаем, или, или же мы делаем недостаточно, или же нас кто-то искусственно останавливает, да, вот создает нам э, такие внешние, внешние преграды, которые просто находятся на уровне нашего носа для э, для проверки, да? то есть они не пришли для того, чтобы действительно остановить, они пришли для того, чтобы проявить сомнения, которые вы тоже носите где-то на своей манипуре. И вы идете в эти сомнения, вы все равно нажимаете на педаль газа. И оказывается, что не было никаких преград, да? что это все была иллюзия. Но если люди не делают так, они создают себе этим ступором блок. И следующий раз, когда происходит подобная ситуация, мозг уже обученный мозг, он уже действует из накопленного опыта. Он второй раз тоже склонен сделать блок. И, конечно же, когда есть много таких блоков, да, вот на нашей Маладхаре, Садхистане, Манипуре, чем больше их, тем сложнее нам потом начать делать иначе. То есть манипура уже еще более такая вот уплотненная, уплотненный центр, который, если мы не справились с маладхарой и тем более со сватхистаной, с теми нижними двумя, которые под манипурой, то вытянуть процесс одной, да, вот одной, одной манипурой нам сложно. То есть если у нас есть такое жгучее желание давить на газ, но у нас поломан наш автомобиль, у него пробитые колеса, Да, проведем аналогию с Муладхарой, если у нас бензина всего лишь на 1 километр, а ехать нам 100 километров, то сколько ты не дави на этот газ по Манипуре, далеко ты не заедешь, да, то есть без Муладхары ты вообще не сдвинешься с места, потому что колеса пробиты. А без бензина ты не, не доедешь не до своей цели. То есть ты не сможешь преодолеть такое расстояние. Поэтому наша система очень гармонично связана. И я буду продолжать это повторять. Над нижними двумя центрами мы работаем все 7 недель, а над Манипурой всего лишь одну неделю эту и с этого дня я рекомендую вам делать эти регулярные практики. Манипуру легче всего прокачивать йоговским комплексом Сурья Намаскар. Этот комплекс есть у меня в виде ролика, который я делаю вместе со своим сыном. Этот комплекс Сурья Намаскар в YouTube, на нашем YouTube-канале есть этот ролик. И, конечно же, я думаю, что мы присоединим к нашему раздаточному материалу в чек-листы вам этот пример. Комплекс Сурья Намаскар, возможно, не в такой с муладхарической форме, как я сняла вместе со своим ребенком, хотя как раз это видео отражает вам яркий пример того, как можно заниматься своими нижними тремя центрами, радостно вместе со своими близкими, семьей, быстро и, конечно же, полезно, качественно и продуктивно. Вот. Вдохновляйтесь, именно с этой целью снимался этот ролик просто спонтанно в обычное воскресное утро. Мы живем так каждый день. Сурья Намаскар это комплекс, который называется так и переводится как «Приветствие Солнцу». Конечно же, это солнечный наш центр Манипура, самый активный, который э, включается в этой работе и э, активизируется в этой работе, и накапливает энергию, энергию из пространства. То есть это некий такой алхимический танец, который быстро вы можете сделать и э, уже уходить из своего дня в социум, наполненные жизненной энергией. Очень длительное количество часов вы не будете ощущать потребности в подпитке манипуры, соответственно, всего своего организма. Что вы делаете утром? Я рекомендую делать утром такую практику после пробуждения для актуализации и активизации манипуры. Поскольку это солнечный диск, я предлагаю вам представить в зоне солнечного сплетения, пока вы даже лежите в кровати. Если вы делаете дыхательные практики по Муладхари Сватхистане, присоедините дальше в более быстром темпе еще и практику манипуры. Вы представляете внутри своего живота диск, солнечный диск, у которого есть как у подсолнуха 10 просто лепестков. Подсолнух. Представляете, просто подсолнух с 10 лепестками. И работать с э, манипурой вы будете также по э, спирали. То есть вы делаете дыхательные э, такие манипуляции вдоха и выдоха. Но при этом на каждом вдохе вы будете заполнять светом солнечным светом один э, лепесток. То есть вы делаете вдох в манипуру да, вот как будто вы там присутствуете и заполняйте желтым цветом один цветок лепесток двигайтесь по часовой стрелке делайте эту практику все одинаково и женщины и мужчины потому что э, утром мы способны а, а, запустить работу этого центра и накопить себе энергию жизни по манипуре. Рекомендации для женщин, какие могут быть только в данном случае, дорогие женщины, не будьте жадными и не будьте неблагодарными. То есть мне бы хотелось, чтобы вы по манипуре, как принимающие, научились быть благодарными тому, что у вас есть, тому, что уже было, и, конечно же, принимающими то, что вам идет из мира, да, вот не М -м, почему так мало, а благодарю, я очень-очень рада тому, что что есть, да, Я ценю то, что ко мне пришло и внутри себя, и снаружи себя. Продолжим. Техника утренняя переско... перескочила на женщин. Итак, на каждом вдохе вы проходите по лепестку все 10 лепестков. То есть, вам нужно сделать будет 10 вдохов и 10 выдохов. Выдох произвольный, просто произвольный. Если хочется, можно проходить таких несколько кругов. То есть дыхательная техника наполнения золотым светом, да, вот желтым ярким светом по часовой стрелке лепестка за лепестком, и после этого доброе утро просыпаемся идем делаем свой комплекс да, э, эту неделю я рекомендую уделить внимание желтому цвету то есть это может быть больше одежды желтого цвета э, просто создавать вокруг себя для активации этого центра э, такое желтое пространство то есть где-то какие-то аксессуары какие-то предметы и так далее используем мантру рам то есть когда вы дышите делаете вдох да, и напитываете один из лепестков желтым светом, вы проговариваете мантру. Рам! И снова. И по кругу. 10 лепестков прошли, к центру можно вернуться, да, вот, зафиксироваться, сделать один еще последний такой, как выстрел, вдох и выдох. И начинаем вставать, просыпаться, пробуждаться. Я надеюсь, сейчас вам это было понятно. Что происходит с мужчинами по манипуре? Да, вот о женщинах я сказала, это благодарность, это принятие того, что есть, это в первую очередь. Конечно же, у всех людей на манипуре живет зависть у всех то есть если вы проживаете зависть периодически можете даже не сомневаться на каком центре она у вас вибрирует на манипуре то есть, если вы к этому склонны да пока если вы фиксируете что где-то у вас она проскакивает то есть каждый раз когда вы завидуете вы кому вредите конечно же себе да. то есть если мы завидуем то где-то у нас есть и гордыня в манипуре живет гордыня то есть это чувство значимости, чувство э, какого-то своего величия. Да? И гордыня бывает очень разных качеств и оттенков. И я присоединю обязательно вам статью в раздаточных материалах. Есть замечательная статья с дополнительными практиками по гордыне. Возьмите их себе на вооружение, потому что именно этот центр блокируется гордыней. Э, этот центр большинства мужчин блокируется, и мужчина не может... Э, принести да, вот достойное материальное обеспечение себе и своему окружению, если у него там накоплено в том числе через, ну так скажем, подавленный гнев. То есть подавление, подавленный гнев, он способен выходить в... В мир через некую форму тирании то есть человек пытается все контролировать всем указывать говорить как им жить что им делать что кушать как одеваться и так далее то есть всякая форма контроля и назидания такого натиска она исходит из заблокированной манипуры. То есть человек злится в какой-то степени на кого? На себя, что что-то не получается так, как хотелось бы. Да? Почему есть высокая планка? Потому что есть гордыня. То есть это как слоёный пирог. Манипуру нужно разбирать по, по слоям. Все, что мы ощущаем внутри себя как низменные качества, которые пытаются выходить, с ними нужно работать, их нужно трансформировать. И конечно же в этом контексте я рекомендую вечерние практики делать с помощью медитации, которая так и называется «Гордыня». Есть такая медитация, которая направлена на очищение этого центра, независимо от того, какие энергии, какие коды у вас там находятся. Вот такие нехитрые рекомендации я, я предлагаю вам совершать на протяжении этой недели. Их, до, их достаточно много, да, вот, как будто бы кажется, что ну, вот, дыхание, мантра — да, вот гордыня, поршнем выталкиваем, следим за своим образом мышления, поведения, не пытаемся на кого-то навязать избросить на кого-то свою агрессию, гнев, тотальный контроль и так далее. На самом деле это не так-то просто, это и есть осознанность. Если нам сложно за собой следить осознанно, мы с этой целью заводим дневники. И я про, про, продолжу об этом говорить вам, да, что... Ввести первичный, первичный этап для дневники это очень важный, очень важный пункт, потому что мы обучаем свое сознание, следить за собой. Мы обучаем свою систему, следить за тем как мы мыслим, что мы говорим, как мы делаем и поступаем. но пока наша система не научена делать это безусловно, за эти семь недель мы способны научить ее это делать искусственно, то есть обучить свой ум, обучить свой разум, и, соответственно, у него не будет включаться механика. То есть если мы знаем, что кричать на кого-то плохо, это есть на уровне информации. Но когда на нас, как говорится, здесь и сейчас кто-то вылил ведро негативных эмоций, и нам хочется ответить точно так же, то если наш ум не обучен, у него не, не надрессирован такой безусловная цепная реакция, ситуация принятия реакции, то он будет действовать из механики, он будет действовать рефлекторно. А рефлекторно это по животному принципу, то есть нападение защита. Да, меня кусают, я кусаю. На меня кричат, я кричу. Но это не человеческое сознание так поступать, потому что человеческое сознание и божественное человеческое сознание абсолютно точно знает, что все, что к нему пришло, из него когда-то ушло. То есть я что-то из себя выпускал, чтобы ко мне потом вот в таком виде это вернулось. И если я его не хочу забирать то я отказываюсь от части себя. Я очень надеюсь, что вам эти рекомендации помогут качественно улучшить свою реальность, наработать внутри своей системы ответственность, поскольку Манипура в первую очередь качественно проработанная чистая сверкающая у мужчин и у женщин позволяет делать все что запланировали то есть если у вас не получалось или сейчас не получается следовать тому списку намеченных целей которые вы написали себе на день у вас проблема с манипурой если у вас проблема с тайм менеджментом вы не не можете улавливать течение времени вы что-то постоянно не успеваете, у вас проблема с манипурой. Все вопросы тайм-менеджмента связаны с манипурой. И на этой неделе я обязательно поделюсь с вами, в том числе такими лайфхаками, которые использую сама на протяжении многих лет. И они смогут вам дать качественные подсказки, как организовывать свое время, как организовывать свою жизнь для того, чтобы успевать много. Но важное, важное, но. Если у вас есть блоки на манипуре, мои советы вам не помогут. Потому что нужна пропускная способность этого центра, высокая пропускная способность, то есть чистота. Поэтому сначала чистота, а потом наполнение. С вами была Заверуха Ирина.